Я вспомнила mm -hmm. сейчас ситуацию, которая произошла со мной лично. Я пошла на курсы по развитию биосенсорики, mm -hmm. экстрасенсорики. Mm -hmm. И там было групповое занятие, я уже оплатила, вошла в группу, надо было там расслабиться там, так, так. уже, наверное, два занятия прошло. И заходит сам, собственно, вот, ну, владелец вот этого mm -hmm. всего. Владимир, я сейчас не помню его фамилию. И, а я уже была предупреждена, я знала о том, что у него такая система, что он может просто вот любого народа показать пальцем или выгнать его. По каким-то своим внутренним убеждениям. Mm -hmm. Ну, собственно, это случилось и со мной. Я просто вступила за девочку, на которую, mm -hmm. ну, просто, откровенно говоря, наехал, mm -hmm. Я там как-то попыталась загладить какую-то такую конфликтную ситуацию. И вместе с этой девочкой ушла с курсов, и я мне просто вернули деньги. То есть вот... А на ваш взгляд, это допустимая мера такого поведения, или это норма? В каждом или уровень, уклонение... в каждой школе свои правила взаимоотношения учителя и ученика. Есть школы, в которых абсолютно не действует по принципу демократии. И такого формата, как я себе например, позволяю с вами задавать вопросы, я буду на них отвечать, вполне может и не быть. Есть школы, в которые строятся на принципе очень жесткого подчинения. Это не плохо, не хорошо, просто своя школа, у каждой школы свои правила. Правила эти задаются ее руководителем, ее зачинателем, ее основателем этой школы. Есть основатели, основанные на старой традиции, которые не изводят понимание и присутствие ученика в этой школе до уровня раба и слуги. Это древняя такая традиция, первые 5-7 лет ученик там, ничего кроме какой-нибудь травы в ступке больше ничего не делал, не растирал, его к настоящим знаниям просто не допускали. Это было, называлось испытание послушания, то есть сколько он готов терпеть. А иногда происходила серия несправедливых наказаний, иногда происходила серия несправедливых, обид, да, насколько он может терпеть и так далее. То есть у каждой школы свои алгоритмы выработки определенных специфических качеств сознания, которые должны пригодиться дальше. У кого терпение, у кого подобоспрастие, у кого пронырливый ум, у кого, наоборот, там, абсолютное, тотальное послушание, у кого там, хаос и революционное эм, эм, настроение, то есть в каждой школе свои правила. А учат они все, нам учат они магии, развитии способностей, просто механизмы разные. Я в своей школе люблю, когда мне задают вопросы. И чем интереснее вопросы, тем интереснее потом раскладывается наше обучение, потому что система все таки она в рамках, она в любом, в любом случае всегда идет в рамках. А я люблю, когда мы с учениками выходим за пределы этих рамок, когда у нас есть возможность и подумать, и поспорить, и поискать чего-то, и поисследовать этот мир немножко с другой позиции. Поэтому я, например, люблю, когда со мной спорят. Не люблю, когда хамят, а когда со мной спу, когда со мной спорят, люблю. Но есть учителя, которые этого передают. Они считают, что пока ты не прошел 20 лет обучения, ты не имеешь права в присутствии мастера открывать рот. Есть такие ортодоксальные школы, вполне существуют и существовали раньше, и существуют. Вполне вероятно, что этот человек последователь этой школы, а вы не сразу это усвоили или позволили себе Рубе какое-то некорректное поведение с его позиции, крайне некорректное. Опять же, с его позиции. Нет, он поступил так, как он поступил, но он был в своем потому что он любой основатель своей школы -хозяин. Но это что должно успеть заморачиваться? Вообще Почему? не заморачивается. Даже не думайте об этом. Да? Увидел он вас что-то такое или увидел он вас что-то эдакое, это неправильная постановка вопроса, которая от понимания проблем уведет вас очень далеко. Вы начнете задумываться, что у вас хорошего или что у вас плохого, и притормозите в своем развитии. Главное помните, любой, кто дает вам оценку, это всего лишь человек. А значит, он делает это через свое человеческое сознание. Другое дело, вопрос прав. Он в своей школе в большей степени прав, чем вы. И деньги здесь вопросы не решают. Получи и уходи, да? потому что есть вещи, которые выше денег. Честь, уважение, соблюдение традиции, они выше денег. Вот. Поэтому он поступил так, как он поступил, а вы на эту тему не заморачиваетесь. Просто помните, прежде чем выбрать какой-то алгоритм поведения, соберите полностью информацию, какой алгоритм поведения в этой школе уместен или вообще в этом месте. Уместен, да? Вы же не удивитесь, если вы придете, например, в театр не чищенных с богатыми, ни юбки, и вам местные люди сделают замечание, правда? Этому не удивитесь, потому что в театре есть такие правила. Да, Пришел в театр, оденься соответствующий, дань уважение культурному месту. Вот, и при этом, при всем, ты можешь соблюдать свой естественный привычный наряд в, в, в обычной социальной среде, тебе слова никто не скажет. Но если есть место, которое отмечено традицией, значит. Он имеет право настаивать на уважении и соблюдении своих традиций. Этому надо научиться, что со своим уставом, потому что чужой монастырь не это, это нормально. Ничего в этом страшного нет. Мир прогибаться под вас не будет. И никто не будет прогибаться. Традиция под мнение одного человека не меняется. Это исключение. Есть. любая школа формируется, как уже было сказано на традиции, любая традиция всегда формируется силой, которая стоит за, изначально за этой традицией. Мы эту силу называем боги. Боги формируют учение, не религию, учение. На базе этого учения всегда формируется что-то, либо религия, либо школа, либо магия, да, либо цивилизация, либо культура, ну, в общем, у кого у кого бога какие задачи, так он их формирует. Пантеон богов, Семейство богов старается сформировать все вместе. И магические ордена, и культуру, и цивилизацию, и правила, и неправила, все что угодно. То есть предусмотреть абсолютно все формы развития, все формы бытия. За любой магической школы всегда стоит вот такая сила. Моя школа совершенно не исключение, Я никогда это не скрывала. Мы работаем по западноевропейской традиции, которая в основе лежит кельтика, в основе лежит. Северная традиция скандинавских богов, и, соответственно, друидизм, умение работать с силой стихий. Это те силы, которые стоят за мной. Соответственно, когда я работаю над какими-то книгами, да, я работаю над книгами не своим умом, а с помощью этих собственных сил, когда я работаю. В данном случае сейчас да, рассказываю вам о чем-то, я это говорю не из собственного ума, а на канале, который предоставляется мне этими силами. И чем больше мы работаем, тем в большей степени наши древние силы, которые стоят за нами, в большей степени имеют возможность нам способствовать в наших трудах, в том числе и проявлять себя в этом мире через новые формы работ, через новые проекции, которые раньше были недоступны. Например, через канал youtube в моем лице. Это шутка, конечно, за этой шуткой я издаю шутки. Но вот что парадоксально, это разумы такого масштаба, что они могут воздействовать на людей, также включенных Определенным, по определенным признакам в их канал, в их пантеон в большей степени, чем на кого-либо другого. Например, правоверный мусульманин или добропорядочный христианин, который включен в своих богов, он мимо тех же роликов на ютубе, мимо моих книг, он пройдет и не заметит. Но тот, кто включен в эту же самую силу, тот, кто является продолжателем традиции, изначально традиций, тех же кельтов, тех же скандинавов, он не сумеет пройти не, то есть задаваясь каким-то вопросом, его по-любому вынесет, вот как, например, вынесло вас. Отсюда вывод, если так, такой резонанс образовался в вашем сознании, если именно подобного рода информация и манера подачи, и информация, которую я даю, она очень сильно вам импонирует, это говорит о том, что вы тоже имеете отношение к этому каналу, и ваше сознание почувствовало привычную силу, которая идет по этому каналу. Значит, соответственно, понимая о том, каков ее источник, вам нужно получше как бы углубиться в осознание и в понимание, и в изучение культуры древних кельтов, древних друидов, скандинавских мифов, скандинавский пантеон и набирать себе силу именно из этого источника. То есть школа совершенно не обязательное условие для набора этой силы. Мы лишь всего лишь посредники, мы передаем информацию, да? Мы помогаем тем, кому эта помощь в настоящий момент нужна. Но это не значит, что только через нас это можно сделать, ни в коем случае. Человек по языческой традиции связан со своим богом напрямую. И только по монотеистической традиции обязательно через какой-то религиозный эгрегор, а через языческую систему всегда напрямую. Человек-бог, человек-бог, человек-бог, голова-разум-голова-разум-голова-разум. И никаких посредников в этом деле не требуется. А поскольку посредники вклиниваются, религии, эгрегоры и, и все такое прочее, любой посредник на этом канале устанавливает свой фильтр, который либо просто вышибает этот канал не дает человеку получить информацию, либо искажает ее настолько до неузнаваемости, что ее нельзя оценивать как рабочую. И тогда появляемся мы, некие магические школы, магические ордена, которые выступают в качестве правильного посредника и помогают вам ну, связаться со своей силой. Опять же, каждая традиция, каждый бог он порождает свои магические школы. Да? У нас источник, я уже сказала, Север Европы. Туманный Арбион, ну и наша несчастная болотистая земелька, которая тоже имеет отношение к этим богам. Так что вот, исходя из вышеизложенного, вы делаете выводы, вы вполне способны укрепить себя сами, безо всякой школы, если будете изучать мифологию, культуру северных народов, кельтскую мифологию, скандинавскую мифологию и Вспоминать, искать свою силу, устанавливать связь напрямую между вами, вашим разумом разумом Бога, который вас, возможно, породил, возможно, поддерживает. Вот. Это, это дальше уже очень индивидуально. Очень индивидуально.